Подожди, подожди, подожди, не покупай iPhone 12 прямо сейчас, присмотрись лучше к iPhone XR. В этом видео я расскажу о том, почему тебе стоит прямо сейчас купить iPhone XR, а не самый навороченный iPhone 11 или iPhone 12. ПОГНАЛИ! Я пользуюсь своим iPhone XR уже на протяжении двух лет. Ты знаешь что? Это лучший iPhone, который я когда-либо держал в руках. Клянусь тебе, что за последние два года он ни разу не подвел меня в режиме повседневной работы. С автономностью здесь все более чем отлично. Несмотря на то, что на сегодняшний день емкость аккумулятора составляет 88%, телефон превосходно держит заряд с утра и до самого вечера. Конечно, не до поздней ночи, но черт подери, батарейки здесь хватает на то, чтобы выполнять производительные и энергоемкие задачи с утра и до вечера и при этом не взяв с собой power bank что касается перепадов температур. Прошлой зимой при температуре в минус 15-20 градусов по Цельсию телефон ни разу не выключился. Понятное дело, что смартфон не вечный и рано или поздно на лютом морозе сможет дать дубу, но до минус 20 iPhone XR выдерживает спокойно. Единственное, что может быть, так это замедленная работа операционной системы и падение обновления частоты кадров в секунду. Условно, с 30 fps этот показатель падает до 25-20. Не критично, как я считаю, пользоваться можно. Пару слов о системе. iOS 14 на телефоне не просто работает, а летает. Однако лично у меня при установке и первом знакомстве с официальной версией системы случился какой-то трэш. И мой телефон словил самый настоящий кринж. То он вечно перезагружался, то не из того подлагивал, что не день, то сюрприз, и что не ночь, что каприз. блин. Поэтому, если у вас тоже случаются различные проблемы с iOS на iPhone, рекомендую вам приложение AnyFix. Программа способна исправить более с копейкой системных неисправностей, вывести ваш телефон из режима вечной перезагрузки и даже откатить систему на предыдущую версию. Все максимально просто и понятно. Приложение полностью бесплатно и доступно для скачивания по ссылке в описании к этому видео. Однако для возможности пользоваться всем функционалом рекомендую приобрести полную версию, как это сделал я для своего iPhone. Едем дальше и на очереди у нас экранище. Да-да, именно экранище. Здесь у аж на 6,1 дюйма, как у самого нового iPhone 12 Pro на минуточку. Единственные два момента, которые могут насторожить, это разрешение всего-навсего в 720 пикселей, а также объемные рамки. Если первый показатель не сильно бьет по качеству картинки, от слова совсем, то последний становится для многих почему-то камнем преткновения. Однако это только при сравнении лоб в лоб с каким-нибудь iPhone 10 X, у которого рамки в разы тоньше, и почти незаметны Друзья, чуваки, девчонки, бабушки, дедушки Короче, поверьте мне на слово При повседневном использовании вы эти рамки даже замечать не будете Хотя, почему нельзя было сделать их значительно тоньше, непонятно ну, не всему же быть идеальным. Верно? Камера! Ключевой момент для смартфона в 2020 и уже 2021 году. На данный момент XR обладает одной из самых лучших матриц на рынке. 12 мегапикселей, 4К в 60 fps замедленная съемка слоу-моушен в 240 fps режим портрета, Smart hdr трехосевая стабилизация, 4-диодная вспышка и, конечно же, апертура 1.8 для создания более светлых снимков в ночное время суток. Фронталка здесь достойная, 7 мегапикселей, даже похоже на то, что у селфи появилось некое естественное размытие заднего фона в сравнении с предыдущими поколениями теории и по спецификации на сайте вроде как все отлично, но а что на деле? На практике, так сказать, как сказать. Смартфон действительно делает потрясающие кадры как при хорошем, так и слабом освещении. Очень нравится, что камера UXR максимально четко передает как цветовую гамму картинки, ее натуральность, так и абсолютно все даже самые слабо заметные компоненты снимка. Примечательно, что в ночное время суток на телефон можно даже сфотографировать звездное небо и каждое небесное тело, ну, звездочки там можно будет увидеть на конечной фотке, мое уважение. Однако с последним обновлением iOS 14 я чуть не совсем понимаю почему, но иногда происходит так, что при съемке ночью смартфон теряет резкость и фотографии получаются собственно какими и получаются. Если вы знаете решение данного вопроса, обязательно пишите в комментариях, все прочитаю. Что касается производительности, здесь останавливаться надолго не будем, так как XR прекрасно справляется со всеми повседневными, так и высокопроизводительными по типу навороченных игрушек с максимальными настройками графики. Из интересных особенностей стоит выделить и наличие e-sim виртуальной сим-карты, которую я пробовал во время путешествия за границу. Настраиваются максимально легко, буквально в пару кликов, и все. У тебя есть как интернет на 5 гигабайт, например, так и какие-нибудь выгодные звонки на домашней симке. Удобно. Подведем итог. Мы имеем отличный смартфон, доступный в шести цветовых решениях, а также в трех модификациях памяти 64, 128 и 256 гигабайт. Я пользуюсь своим iPhone XR в голубом цвете на 128 гигабайт вот уже на протяжении двух лет и этот смартфон еще ни разу не подвел меня. Пыли и влага, защита, отличная автономность, крутая камера, яркий экран, стильный и не скучный дизайн. Делают этот телефон не только выбивающимся из толпы, но и верным помощником, который сможет исполнить любые ваши задачи быстро и с комфортом для вас. Если у вас остались вопросы насчет iPhone 10 XR, обязательно задавайте их в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться роликами со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях. Меня зовут Артем, до встречи в следующих видео. Пока-пока!